нажмете на пополнить счет это можно сделать через пайер фрикасу оплатите появится денежки да я через пайер пополнял вот 60 рублей э -э -э пополните счет потом добавить к вам как баннер можно добавить вот тоже выбираете размер то есть здесь возможны два размера ссылочку реферальную или то же самое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 Информация по аэродропу раздают 10 долларов. Очень простая инструкция для прохождения и получения этого аэродропа. Кстати, очень э, толковый аэродроп. Это будет ее на бирже Coinsbit. И вот этот проект раздает э, свои токены. Потом вам э, их начислят на ваш ERC20 кошелек эфировый. Да?